Ну что ж, привет. Если ты смотришь это видео, значит ты смотришь его не просто так. И, возможно, ты считаешь, что твоя женщина с тобой манипулирует. Я тебе больше скажу, что ты абсолютно прав. А если ты думаешь, что нет, манипуляции в ваших отношениях не существует, то ты глубоко ошибаешься. И в этом видео я тебе расскажу об основных женских манипуляциях, которые происходят с тобой каждый день. Ты, скорее всего, просто их не замечаешь. Ты считаешь, что ну вот она такая, и это просто потому, что что-то у вас не очень хорошо в отношениях. Меня зовут Александр Галевич, я эксперт в теме построения отношения в теме личностного развития и влияния. И сегодня мы говорим о женских манипуляциях. Поехали. Так, манипуляция номер один. Это «ты настоящий мужчина». Женщина, когда ее выгодно, естественно, всегда помнит о том, что нужно своему мужчине напоминать, что «ты же настоящий мужчина, ты же поступишь правильно, ты же сделаешь как настоящий мужчина. Настоящий мужчина вот, и будет и делать вот так, так и так». Безусловно, все мы настоящие мужчины, и мы хотим, чтобы нас таковыми воспринимали, особенно наши женщины. Но когда твоя женщина часто повторяет эту манипуляцию, когда она систематически использует в разных формах, в разных так сказать, склонение к этой манипуляции То, скорее всего, она это делает для того, чтобы получить Выгоду для себя То есть она манипулирует тобой Как же противодействовать этой манипуляции? Раз ты настоящий мужчина, то запомни Настоящий мужчина всегда знает, чего он хочет Настоящий мужчина знает, что он стоит Поэтому, когда тебе женщина что-то говорит что ты, типа, настоящий мужчина, делай вот так-то, так-то и так-то, ты ей просто отвечаешь, что я, как настоящий мужчина, конечно же, знаю, как мне лучше поступить. Спасибо тебе за твое напоминание, моя дорогая. Можно еще угнуться, приобнять и так далее. Это будет хорошая контрманипуляция на эту манипуляцию. Итак, поехали. Манипуляция номер два – это женские жалобы. В прошлых моих отношениях я постоянно сталкивался с тем, что женщина э, постоянно о чем-то жаловалась, на что-то жаловалась, то зарплаты нет. То вот она вот ходила по магазинам, присмотрела себе вот замечательную сумочку к тем туфлям, которые сейчас на ней одеты. И, и вот э, как замечательно было бы взять эту сумочку, ну вот, вот сейчас вообще все плохо, и не, нет, не хватает денег. Или как хорошо было бы, чтобы она там вот могла подольше с подругами пообщаться, там сходить куда-то еще, как хорошо, чтобы она там вообще не работала, а то она очень устает, морально и так далее что на самом деле мужчина должен настоящий мужчина, опять же, да, смешивать и манипуляции должен что-то и так далее. Вот, и поэтому она жалуется, что вот, ну, ей этого не хватает. То есть после жалобы всегда, когда женщина манипулирует, всегда идет запрос на какой-то ресурс. И естественно, что нам ее жалко, нам хочется ей как-то помочь, хочется ее успокоить. И когда ты ведешься на эту манипуляцию, ты знаешь, что постоянно, когда она жалуется, она пытается создать образ жертвы, с одной стороны, ну, а с другой стороны, она пытается тебя развести на ресурсы. И, естественно, я думаю, никто из мужчин не хотел бы, чтобы его разводили таким образом, вот так вот нагло в открытую. Поэтому твоя задача стать немножко более таким, знаешь, со объяснить, что да, окей, я понимаю. Сейчас ситуации разные бывают. Ты вам тоже а, смотрел на новые машины, на новые колеса, на новые костюмы. К сожалению, вот сейчас пока. А ты не можешь себе его позволить, так очень хотелось бы, либо хотелось бы с друзьями на рыбалку поехать или что-то еще, то есть на ее жалобу ты действуешь как? Ты выдвигаешь свое понимание, согласие, типа, да, дорогая, я тоже хотел бы вот то-то, вот, то-то, как я тебя понимаю, бог ты мой, у меня как раз вот новая резина, прямо она так и просится, но, к сожалению, сейчас не могу. А, третья манипуляция – это то, что мужчина должен. Мужчина должен это, мужчина должен вот это, и это должен. То есть, если ты в отношениях слышишь, что ты постоянно что-то должен, твоя женщина считает, что ты обязан просто, у тебя просто масса долгов перед ней, то, старик, это 100% манипулирование тобой, это старое, как я не знаю, там, а, как само мировоздание, старая манипуляция того, что женщина навешивать ярлык на мужчину, что он должен. Запомни, что ты должен только вселенной, родителям и самому себе. А остальное процесс отношений – это процесс взаимовыгодного обмена ресурсами. И если ты постоянно должен, ну, а что она тогда должна? Задай себе вопрос. Поэтому ей на то, что ты должен, должен, должен, и здесь должен, и здесь должен, отвечай очень просто. Я никому ничего не должен. А если ты хочешь что-то изменить, давай поговорим. Следующая манипуляция – это вызов такого неприятного чувства, как вина. Женщины очень любят сделать таким образом. Они любят вызвать у нас чувство вины, а, причем действуют иногда прямо, иногда косвенно. Соответственно, как это происходит? А, ты наверняка слышал подобные вещи, что она начинает что-то тебе говорить, и как-то отвечаешь, ну, более эмоционально, или отвечаешь как-то вот, типа, ну, ничего здесь важного, срочного, а, неразрешимого нет. Она, естественно, делает вид, что, блин, как ты так можешь? Как ты со мной разговариваешь? Почему ты всегда со мной вот так разговариваешь? Почему я не могу с тобой поговорить? Ты меня не понимаешь? Все, сформировала сама себе образ того, что она вот обиженная, что она обиделась. И замечательно. Ты через какое-то время начинаешь испытывать чувство вины. При более сильных манипуляциях она может усилить это еще тем, что она дополняет вот следующие манипуляции и молчания то есть она вот прям ходит и вы как бы живете вместе, но она молчит. Вот молчит, морозится, ждет, когда ты первый сделаешь шаг на примирение типа, на то, что ты признаешь свою вину и ты, ты естественно, будешь эту вину заглаживать. Скажу честно, я противник таких манипуляций в женских отношениях э, с мужчинами, потому что женщины считают, что они должны управлять отношениями, и что у них на самом деле скрытая власть, и даже если она так не считает, то по действиям, да, тут вот слова и действия – это очень важная вещь, то по действиям она, естественно, всячески пытается себя прогнуть э, маленькими просьбами, обидами, вызовами, э, таких ощущений, как долг, чувство вины, обида – это все – Женские хитрости. Все женские уловки, все женские манипуляции, чтобы управлять отношениями, чтобы управлять тобой. Еще одна женская манипуляция это ты меня. Не любишь, ты меня не любишь, ты меня разлюбишь. В общем, она при любом случае тебе говорит, вот-вот, если бы ты меня любил, ты бы так не делал. А как ты доказываешь свою любовь? Ты мне домой ничего не дарил, да? Значит, ты меня не любишь, почему ты меня не любишь и так далее. То есть, что происходит? Происходит подмена понятий. С одной стороны, она тебе озвучивает, что ты ее не любишь, а с другой говорит, что вот ты не даешь какие-то ресурсы, значит, ну, это... Демонстрация того, что тебе пофиг. Естественно, в данном случае эту вот, манипуляцию вестись не стоит, нужно понимать, что это банальная разводка, самая элементарная, это манипуляция из категории слабой, и она вот тебя пытается таким образом развести. Ты можешь объяснить, что нет ничего, никакой взаимосвязи между тем, что ты не покупаешь ей новые туфли, и тем, что ты не любишь. Ты не покупаешь, потому что А, Б, В и так далее. И с другой стороны, ты ее действительно очень сильно любишь. Если она связывает, вот действие, конкретные ресурсы с любовью, то для тебя это вопрос, а любит ли она тебя по-настоящему, -на, по на самом деле. Задайся таким вопросом, задай этот вопрос своей женщине, и ты видишь, что произойдет, какая дальше будет реакция. Еще одна очень частая манипуляция а, со стороны женщины – это обесценивание поступков своего мужчины. Я уж не знаю, почему так происходит, но многие женщины именно в отношениях применяют эту манипуляцию. Она говорит тебе, что а, вот это, это, это, ну это окей, сделал, хорошо, но можно было сделать лучше. Либо ты что-то сделал, показываешь, ну ага, окей, все дальше. А, ты делишься какими-то своими там планами, мыслями, говоришь, слушай, ну, занимайся ерундой, делай лучше это, либо это. То есть ты… Ам, стараешься, что-то у тебя получается в разных направлениях, она постоянно навешивает ярлык, типа, слушай, мог бы лучше, либо невнимательности, невнимание, либо у кого-то сравнивает тебя с другими мужчинами, возможно, с мужьями, своих подруг, что, мол, вот они, они вот зарабатывают больше, а он дарит цветы, а он говорит комплименты чаще, а он ухаживает, ну и так далее, то есть идет обесценивание плюс усиление с помощью сравнения с другими мужчинами, это еще одна манипуляция, которую очень часто женщины ненавязчиво применяют в наших отношениях. Поэтому что же тебе делать в таком случае? Когда идет обесценивание твоих действий, обесценивание твоих поступков, тебе нужно понять причину, почему эта женщина почему эта женщина так с тобой поступает. Почему она обесценивает твои действия, обесценивает твои поступки. Именно в понимании этого лежит то, как мы будем реагировать. Контрманипуляции могут быть абсолютно разные, вплоть до ответки, что ты делаешь дальше, ты молчишь, ты наоборот говоришь, что а, плохо, что ты не замечаешь. Почему... Это так важно, почему вот я преуспеваю, а ты это все преуменьшаешь. Конечно же, надо будет оправдываться и так далее. Давай по чесноку, ты смотришь это видео не просто так. Значит, в твоих отношениях происходят какие-то моменты, которые тебя не устраивают. Либо постоянно идут ссоры и скандалы, либо девушка от тебя собирается уйти, или вообще тебя бросила жена, или происходит какая-то ситуация, постоянно, систематически, которую ты не понимаешь. От этого ты испытываешь дискомфорт, от этого ты испытываешь состояние, когда тебе очень плохо, когда нет сил ни на работу, ни на развитие, ни на то, чтобы увлекаться какими-то своими хобби, интересами, ни на путешествия. Ты страдаешь в своих отношениях. Вопрос такой. Как долго ты будешь терпеть эту ситуацию? Может быть, ты будешь терпеть до тех пор, пока тебе станет вообще ужасно плохо, или твоя девушка уйдет к другому мужчине, который будет успешным, который будет знать, как строить отношения правильно. Ты достойна лучшего, поэтому я предлагаю тебе прямо сейчас не сидеть, не смотреть, а начинать действовать. Именно для тебя я создал свою систему по построению отношений. Это модель развития отношений, которая позволит тебе понять, как работают отношения. Что это система как часы. Есть механизмы, которые отвечают за то, чтобы... Отношения продолжались и все было хорошо, чтобы ты был счастлив в отношениях. Если ты готов к тому, чтобы изменить свою жизнь, если ты понимаешь, что ты достоин лучшего, ты достоин самого лучшего в этой жизни, а особенно счастливых и комфортных отношений, тогда мой курс про отношения для тебя. На нем ты прокачаешься. В отношениях ты поймешь, как нужно сделать так, чтобы ты был счастлив и у тебя было все хорошо.